Парад планет это необычное небесное явление. Летом 2020 года небесные тела сблизились друг с другом, однако планеты выстрелились не как привычно в линию. Планеты оказались с одной стороны от Солнца при движении по своим орбитам. Вот некоторые думают, что парад планет это когда все планеты прям ровно выстраиваются в одну вот такую вот линию. На самом деле это не так. Парад планет просто все планеты или какая-то часть их находятся с одной стороны от Солнца, то есть там, где Земля с этой стороны, и, может быть, три планеты, четыре, пять, шесть и так далее. С июля этого года за небесным явлением можно наблюдать невооруженным глазом. Однако увидеть что-либо таким образом будет проблематично. Астрономы Казанского федерального университета рекомендуют использовать для наблюдения телескопы, даже самые простые. Поэтому я хочу сказать следующее, что можно любыми способами это все лицезреть. Наблюдать за парадом можно будет до середины августа этого года. Как рассказали эксперты, лучше всего наблюдать за планетами в 12 часов ночи. И именно в конце августа. В это время на небе темнее всего. Большой парад планет бывает раз в 70 лет. А как я говорю маленький, малый парад бывает даже по два раза в год то есть три планеты с одной стороны. Тут как рассматривать? И в разное время количество планет, оно меняется. Помимо этого, астроном рассказал, что суеверия, связанные с парадом планет и катаклизмами на Земле, это всего лишь художественный вымысел. Даже если планета выстроится в одну линию, катаклизма на Земле не будет. То, что парад планет, каким-то образом оказывает влияние на геофизику нашей планеты. Но таких статистических данных, что вдруг у нас извержение вулканов, появляются в большом количестве, или землетрясения, или цунами, нет подтверждено И пока что днем на улице жара, лучше всего сидеть в помещении, а уже ночью выходить на улицу, наблюдая за небом в поисках планет. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ, Ньюс.